Всем доброго дня и ночи! Вы сегодня снова с нами. Сегодня сборка лестницы к 004 МК. Данная лестница предназначена для монтажа в загородных домах, дачах, двухуровневых квартирах. Эта лестница выпускается в четырех модификациях. Сейчас появится техническая документация и модификации данной лестницы.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 Рады, что вы досмотрели наше видео до конца. Подписки, лайки обязательно. Всего доброго, до свидания.